Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Индивидуальному предпринимателю нужно отчитываться в разные инстанции. И новички обычно теряются, путаются в сроках и не понимают какие отчеты им надо сдать и кому. Это чревато весьма ощутимыми для малого бизнеса штрафами. Сегодняшнее видео для тех, кто в бизнесе недавно и отчитывается самостоятельно. Считайте это шпаргалкой по отчетности для начинающего ИП. Поехали! Что именно сдавать в налоговую инспекцию, во многом зависит от выбранной вами системы налогообложения. Есть основные отчеты, которые сдают в СИП, независимо от вида деятельности и наличия сотрудников. На ОСН сдают декларацию по ОСН не позднее 30 апреля следующего года. То есть 30 апреля 2022 года был дедлайн подачи декларации за 2021 год. На патентной системе отчетов нет, есть только платежи за патент. На общей системе сдают декларацию ПНДС до 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, и декларацию 3 НДФЛ до 30 апреля, следующего за отчетным годом. Самозанятые ИП отчетов не сдают. У них есть только платежи от полученных доходов. Не забывайте, что ИП не обязаны вести бухучет и составлять бухгалтерскую отчетность, но могут это делать по собственному желанию. При этом сдавать такую отчетность в налоговую не надо. ИП, которые производят, продают, передают на переработку и импортируют подакцизные товары, перечисленные в статье 181 Налогового кодекса, отчитываются по акцизам. Для разных видов подакцизных товаров и операций с ними есть отдельные формы декларации. То есть, для табачных изделий одна декларация, для алкогольной продукции другая, для автомобильного бензина и дистоплива третья. В общем, много форм. Сдают декларацию по акцизам в налоговую инспекцию по завершению месяца. Обычный срок сдачи до 25 числа следующего месяца, но для отдельных плательщиков акцизов он может быть другой. Перечень импортных товаров, подлежащих прослеживаемости, утвержден постановлением правительства от 1 июля 2021 года. Если вы работаете с такими товарами, покупаете, продаете, импортируете, передаете в производство, нужно каждый квартал об этом отчитываться. Отчет об операциях по прослеживаемым товарам сдают в налоговую не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом. Кроме отчета, есть три уведомления, которые подают в налоговую инспекцию. Об остатках прослеживаемых товаров, о ввозе из другой страны ЕАС и о перемещении в другую страну Я.С. ЕС. Если у вас есть хотя бы один наемный сотрудник, вам нужно сдавать в налоговый пенсионный фонд и фонд социального страхования отчеты, которые я перечислю. Если нет, ну, вам крупно повезло. 6 ндфЛ это отчет по доходам работникам удержанному и перечисленному налогу на доходы физических лиц сдают его по итогам первого квартала полугодия 9 месяцев не позднее последнего дня месяца следующего после отчетного периода годовой отчет надо сдать не позднее 1 марта следующего года Форму 6 НДФЛ подают в налоговую по месту учета индивидуального предпринимателя. Исключение – ИП, которые совмещают патенты и упрощенку, и поэтому стоят на учете в нескольких инспекциях. По доходам и расходам работников, которые заняты в деятельности на патентной системе налогообложения, нужно отчитываться в инспекцию, где ИП покупал патент. Второй отчет для ИП-работодателей – это РСВ – квартальный отчет по страховым взносам на пенсионное, социальное и медицинское страхование работников. Сдают его по итогам первого квартала, полугодия, 9 месяцев и года в налоговую по месту учета ИП. Срок сдачи 30 число месяца, следующего за отчетным периодом. В пенсионный фонд сдают три отчета. Первый – СЗВМ. Это ежемесячный отчет по сотрудникам, которые работают по трудовым или гражданско-правовым договорам. Отчитывается до 15-го числа месяца, следующего за отчет. Второй – СЗВ-стаж – это ежегодный отчет по рабочему стажу сотрудников, сдают до 1 марта следующего за отчетным годом. И третий – это СЗВ-ТД, его сдают только при кадровых событиях. Например, когда сотрудника приняли на работу, уволили, перевели на другую должность. При приеме и увольнении работника СЗВТД сдают не позднее следующего рабочего дня после оформления или расторжения трудовых отношений соответственно, при других кадровых событиях не позднее 15 числа следующего месяца. Все эти отчеты сдают в отделение пенсионного фонда по месту учета предпринимателя. Когда ИП принимает первого сотрудника, ему нужно самостоятельно зарегистрироваться в территориальном отделении Фонда социального страхования в качестве страхователя. Сделать это необходимо в течение 30 календарных дней со дня оформления первого штатного работника или исполнителя по договору ГПХ, если в таком договоре есть условия об уплате страховых взносов от несчастных случаев. В дальнейшем в соцстрахе же квартально сдают расчет 4 ФСС по итогам первого квартала полугодия, угодия 9 месяцев и года. Срок не позднее 20 числа месяца следующего за отчетным периодом, если отчет сдают на бумаге, и до 25 числа, если в электронном виде. Иногда ИП должны отчитываться и в органы статистики. И здесь уже не важно, есть у вас работники или нет, не отрулит никто. Но есть и хорошие новости. Большинство предпринимателей числятся в реестре МСП, поэтому отчитываются нерегулярно, а только когда попадут в ежегодную выборку Росстата. Формы отчетов и периодичной сдачи бывают разные. Это зависит от видов деятельности ИП, от того, относится ли он к малым или микропредприятиям и других критериев. О том, что нужно сдать какую-то форму отчетности, Росстат обычно письменно уведомляет. Но лучше отслеживать это по своему ИНН в специальном сервисе ведомства. Если вы увидите там список форм, значит их нужно сдать. Возможно, отчитываться придется каждый месяц, или раз в квартал, или раз в год, или раз в полгода. А на следующий год формы отчетности могут быть другие или их вообще не будет. Такое вот загадочное ведомство. Раз в пять лет Росстат проводит сплошное статистическое наблюдение. И тогда отчитываются все ИП без исключения. В этих случаях сдают форму один предприниматель. Ближайшее сплошное наблюдение состоится в 2026 году если вы смогли начать свое дело то разобраться с отчетностью точно способны это намного проще но лучше доверить это профессионалу. чтобы сосредоточиться на бизнесе и не вникать в бухгалтерские тонкости предприниматели во всем мире прибегают к аутсорсингу бухгалтерии наш сервис мое дело бухобслуживания поможет сведением бухгалтерского налогового и кадрового учета расчетом зарплаты и сдачи отчетов всю бухгалтерскую работу будут делать наши специалисты ссылка под видео присоединяйтесь